Всем здарова, с вами Дрона. Это видео про то, сколько вы сможете заработать монет, если вы полностью прокачаете стадион. Всего лишь игра в древнюю 2021. Друзья, сколько вы получаете монет, играя в игру? И вы домашние матчи. 50, 70 или может быть 100 монет. А давайте я вам расскажу, как зарабатывать значительно больше, чем 100 монет. И также вы домашние матчи. Я предлагаю вам провести эксперимент, который мы будем прокачивать стадион практически до его максимума. Давайте сначала его прокачаем на 35 тысяч. Я потратил на это всего лишь 1400 монет. И пока он выглядит не очень. Но все скоро поменяется. Здесь как в жизни. Чем больше стадион, тем больше вы будете зарабатывать. Просто продавая билеты на домашние матчи. Ну а теперь я вам предлагаю прокачать стадион на 45 тысяч. И посмотреть, что после этого поменяется. Чтобы это сделать, я потрачу 3300 монет. Обратите внимание, что бонус нового стадиона уже стал 26 монет. Вместо 20. Ну и сам стадион выглядит намного лучше. В плюс к этому, после прокачки стадиона, вы сможете уже играть в более сильных лигах. Например, второй дивизион требует не меньше 45 тысяч. А теперь сыграй один домашний матч, и посмотрю, сколько можно заработать с нового стадиона. Смотрите, по окончании домашнего матча, больше всего мы получаем монет за победу и за бонус домашнего стадиона, плюс, конечно же, сезонные очки. Ну а теперь давайте попробуем прокачать наш стадион даже до 55 тысяч. То есть на 10 тысяч больше, чем было раньше. Можно, конечно, прокачивать стадион частями, но на это потребуется больше денег и времени. Поэтому я это сделаю автоматически. Сейчас мне уже придется потратить 3600 монет. Смотрите, теперь бонус стадиона составляет уже 31 монету, вместо 26, которые были раньше. Я опять сыграл в домашний матч, и теперь давайте посмотрим, сколько я заработал. Заработал я 186 монет. И это уже на 40 монет больше, чем было раньше. Ну а теперь я потрачу все свои накопленные монеты, чтобы прокачать стадион на максимум. То есть на 85 тысяч зрителей. Напомню, что пока бонус моего стадиона 31 монета. Вот я уже выбрал подходящий вариант, и сейчас потрачу 7100 монет на прокачку этого стадиона. До 85 тысяч. Это уже почти максимум. Осталось еще завершить строительство еще двух трибун. Самое прикольное, что бонус стадиона уже 48 монет, а не 31, как была раньше. Это не может не радовать. И вот вам ответ, стоит ли прокачивать стадион на максимум или нет. Ну и конечно же я сыграл один домашний матч. И посмотрим, сколько я заработал. Заработал я 119 монет, плюс смотрим рекламу. И в итоге получается 209 монет за один выигрышный матч.